Бюро находок. Книга из серии «Говорящие книжки-мультики». Герои мультфильма «Бюро находок» любят все дети. Открывай книгу и слушай увлекательные истории о приключениях дедушки, псатишки, попугая Степаныча. При открытии книги автоматически начнется воспроизведение сказки. Нажав на кнопочку, можно остановить рассказ. При перевороте страницы сказка автоматически продолжится. Тишка прибежал в зоопарк. Мы картину не теряли? Спросил он из страуса и Орла. Но Тишка написал объявления и расклеил их по всему зоопарку. Вдруг он услышал крик. Тишка! Как-то раз пёс Тишка любовался своей медалью лучшей собаки. забрались на крышу и посмотрели в телескоп. А тут в двери постучали, и первоклассница побежала открывать. На породе стояла странная сторона. Также в книжке есть веселая песенка.